Здравствуйте, мои дорогие. Я сегодня решила записать Нарасим Кавачу в моем исполнении. Сразу прошу не судить меня строго. Я ее достаточно часто читаю, но все равно санскритский язык для меня еще пока что непростой. И я буду очень стараться, буду призывать высшие силы я включу сейчас божественную энергию Рейки, Пхакти Рейки. В переводе на русский это означает энергия любви, это внутренняя энергия Бога. И вместе с ней я прочитаю три раза мантру Нарасимха Кавача, защитную. Я посвящаю сегодняшнее мое выступление нашим ребятам, которые сражаются в горячей точке планеты. И пусть Нарасимха защитит их всех, пусть все получится в лучшем виде, пусть это все победой закончится как можно быстрее, чтобы как можно меньше погибло наших солдат и мирных жителей, которые действительно ни в чем не виноваты. Я даю настройку на это видео. прошу Гурудева поддержать меня и настроить это видео на то, чтобы оно помогало всем, кто за свет, за добро, за то, чтобы мир был во всем мире, за безопасность России и Европы. Посвящаю этому эту мантру. И все, кто будет смотреть, они будут получать блага, плоды от даже слушания этой мантры для защиты своих сыновей, для защиты своих э, невинных родственников, которые ни в чем не виноваты. Хорошо. Намахум лила судакша на сейчас я нанесу знаки хан шазен шанен Чокурей. Сейхики. Направлю эту энергию из моих ладошек. На всех, кто это смотрит. И через матерей эта энергия потечет вашим детям. Через серебряную ниточку, которой каждая мать все равно связана со своими детьми. И После просмотра этого видео еще целые сутки энергия будет течь по вас по вашим детям защищать вас исцелять в том числе и помогать угу. теперь я перехожу к чтению разница ковачи я открою экран И все, кто желает читать вместе со мной, будут, конечно, многократно усиливать способность и возможность этой мантры, если читают вместе со мной по слогам. Да? Но в принципе это не просто, сразу предупреждаю, поэтому будет также хорошо работать, и если вы просто слушаете это видео. Раз... Нарасимха кавачам вакшье, прохлада дитампура, сарва ракша карампуньям сарва падрава нашанам, сарва сампам карам, чайва сварга мокша прадакаям, тхятванар симхам девишам хемас симхасана, стхитам, невритасьям, три наянам, шарат инду, сама прабхам, лапшмия, лингвитам, вамангам, вип Кутипхир у Пашритам, Чатур, Буджам, Камалангам, Сварна Кундала, Шопхитам, Сароджа, Шопхита Раскам, Юрам, Кеюрам, Однитам, Тапта, Канчана, Самкашам, Пита, Нирмала, Васасасам, Индради, Сура, Маулистха, Спхуран, Маникья, Диптипхих, Вираджита, Пада, Двандам шангха чакради хетипхих гарутмата ча винаят туя туяминам муданвитам свам хрим камала санвасам критва ту кавачам Патхет, нрастимхо меширах пату лока ракшартха сампхавах сварго пи, Стампха, васах Пхалма ме ракшату нирас нрисимхо медриш дришау пау сома сурья гнилочанах смритир ме пату нрихариш нрихарих муни варья стути приях на сам ме симхо на мукха млакшми мукха приях Сарва видьятхи пату расимхо расанам мама вактрам патвинду сада прохлада вандитах расимхах пату ме кантхам сан скантхау пху пхаранат Такрит девьястра шопхита Пхуджу расимхах пату ме пхуджау, карау ме да дева вараду расимхах пату сарватах Хридаям йоги садхьяшча ни васам пату ме харих матхьям пату хиранияк шавак шах кукши видаранах напхим, ме пату нрихарих ванапхи брахма сам студах брахманда катаях котьям, ясьясу пату ме катим гухям ме пату гухья нам мантрам гухья рупа Уру, Мано Пхавах Пату Джануни Нара Рупат Хрик Джандхе Пату Хара Пхара Харта Йосаун Рики Сари Сура Раджя Прадах Пату Падао Ме Рихари Сахасра Ширша Порушах Пату Ме Сарв Сарваша Махограх Пурватах Пату Маха вирограджу гнетах маха вишнур дакшине ту маха тхвалас ту ниртау пашчиме пату сарвишу дешиме сарватому хах нрысимхах пату ваяв ям саомьям пхуд виграхах и шаням пату пхадру, ме сарва мангала даякам сам сара пхаятах пату мритьюр, мритьюр, нрике саре. И дам нарсим хакова кавачам, прохлада муха, мандитам хак пхак, тиман, как патхит, нитьям, сарва папа их, прамучати, урва, урва, утраван урва, урва, урва, урва, урва, урва, урва, урва, урва, урва, урва, урва, я сам шаям, сарвар, джаям, апноти, сарватра, виджаи, пхавит, хумья, тарикша, дивьянам, граханам, виниваранам, вришчекарага, сам пхута, брахма, парам, брахмаракша, дуру саранам, каранам, пхуджива, тала, патрива, кавачим, липхитам, Шубхам, Карам, Улит, Хриттам, Йена, Ситхи, Юх, Карма, Ситхьях, Девасура, Машу, Шьешу, Свам, Свам, Эва, Джаям, Лапхит, Эка, Сантхиам, три Сантхиам, Ва, э, Ях, Патхит, Ниятру, Нарах, Сарва, Мангала, Мангальям, хухти Мухтим, Ча, Виндати, Два, тримшати Сахасрани, Патхач, Чудхат, Мабхир, Рибхих, Калачьяся, мантрасия, мантра ситхих, праджаяты, анена, мантра раджена, критва бхасмабхи, мантра нам, тилакам, виньясет, Ясту, тасия, граха, пхаям, харит, три варам, манасту, даттам, варьябхи мантра, Ча, прашает ям. Нарам мантра нрасим ачарит, тхианам очарит рогах пранаяшаянти, пранаяшайанти час ю кукши самхавах гарджантам гарджайнаянтам, ниджа, пхуджа паталам Спхотаянтам, хатантам, дипьянтам, тапаянтам, диви пхуви, там джам Кшепаянтам, расантам, крандантам рошаянтам, диши диши сататам самхарантам харантам Виксян там хун хурная там карни карас сатайр дивья тимха намам матан расимха ча пита братан расимхаш ча сакха нрасимхах видья нрасимхо дравинам нрасимхах с вами нрасимхах сакалам нрасимхах итун расимхах паратун расимхо я то я ями тату расимха Деват Апарам на Кинчит, Тасман, Нарасимхам, Шаранам, Прападье, Пхарджантам, Пхава, Бирджантам, Сарджантам, Цукха, Сампадам, Трасанам, Ямма, Дурантам, Нирихарех, Нема, Гранджантам и Чишри Прахмандапурани, прохладанам Шри Расимха, Кавачем Сапурном. Второй раз читаю. Насимха кавачим лакши, прохлады на дитампура, сарва ракша, карам нашанам сарва падрава нашанам, сарва сампам, карам, чаева, сварга, мокша, прадаякам, тхятванры, расимхам девишам, хемас, симхасана, стхитам, невритасьям, три, наянам, шарат, инду, сама, прабхам, лакшми, аленгвитам, вамангам, випхути, пхир, упашки там. Чат, чатур, худжам, ком, Комалангам, Сварна, Кундала, Шопхистам, Сароджа, Шопхистараскам, Ратна, Киюра, муд, муд, Мудритам, Тапта, а, Канчана, Санкашам, Пита, Нирмала, Савасам, Васасам, Эндрадис, Сура, Маулистхас, Хуран, Маникям, Диптипхих, Вираджита, Пада, Двандвам, Шакхат шак, чакради хетипхих гарут мата ча винаят Струяминам муданвитам вахрим камалас сам васам крит, вату, кавачам Патхит расим Ме шри ширах, пато, лока ракшартха Самбхавах Старва, хавах. ме ракшатут, Ресимхо, медришау пату сома, сурьягни, лочанах лучанах, ме пату нрихарих, муни варья, стути приях, на сам насасту, мукхам, лакшми, мукха, приях. Сарва, видит, хипах пату. раса мама, вактра, пат винду, ваданах, сада прахада, вандитах. Расимхах пату ме кантхам сантхау пху пхаранат крит дивьястра шабхита пхуджо. Расимхах пату ме пхуджао карао ме деву вараду. Расимхах пату тарватах хридаям йоги татхьяшча нивасам пату ме харих матхям пату пираньякша вакхах Кукши в ведранах ме пату. Нарихарих сва брахма сам стутах кота ях катям яс яс ясу пату ме катим гухям ме пату. Гухянам нам гухя рупа тхрик. Уру ману пхавах пату джануни нара рупа тхрик. Джанкхе пату тхара пхара хара йосаун рекисари Сура, Раджия, пра, Прадах, Пату, Падао, Мен, Рихаришварах, сах, Сахасра, ширша, Порушах, Пату, Мес, Старвашастанум, Магограх, Пурватах, Пату, Маха, Вирограджу, Гнитах, Маха, Вишнур, дакшинету, Тук, Маха, Джвала, Джвала, ту Ниртао, Пашчиме, Патам, Пату, Сарвишо, Диши, Мес, Арвату, Ресимхах, Пату, Ваявьям, Сауньям, Хушам, Виграях, Ишаньям, Пату, Пхадруме, Сарва, Мангала, Даякам, Самсара, Пхаята, Пату, Мритиюр, Мритиюр, Мрикесари, Идам, Нрасим, Хаковач, прохладам Мукха, Мандитам, Хактиман, Яхт, Патхет, Нитям, Сарва, Патаих, Прамучяты, Пурван, Дханаван, Локи, Диркхаюр, упаджаяты, ям-ям, камаяты, камам, там-там, я сам-шаям, сарватра, джаям, апноти сарватра, виджаи, бхавит, хум-я, тарикша, дивьянам, граханам, виниваранам, вришчикарага, сабхута ваша похоронам, парам, брахмаракшуса, якшанам, дурцаранам, каранам, Пхуджит, ватала патрива Патри, липхи там Липхитам, Шубхим, Карам, Улит, Хритам, Ена, Синтхил, Карма, Синтхиях, дева Сура, Маниш, Ешу, Свам, Эва, Джаям, Лапхет, Эка, Сандхиам, Три, Сандхиам, Ях, Патхит, Нья, Тро, Нарах, Сарва, Мангала, Мангальям, Гухтим, Мухтим, чавандати Дати, Ватримшати, Сахасрани, Патхач, обхир нри пхих калачьяся матрасе мантра мантра раджена критва пхас мантра нам ясту тасия граха харит три варам джапа тут да да там варья пхи мантра ча ям нарам мантра нрасимхадхи и она очарит тасья рога пранаян шамти Ёча кукши сам пхавах гранжан там там Ниджа пхуджа паталантам пхоттайян там хатантам дипянтам, там там диви пхуви дити джам кшепаянтам, там грандантам крандантам роешиян там диши диши сататам сампхарантам харантам вакшантам хур хур на там кара карах шатаир дивья симхам намам матах на расимхаш ча пита на расимхо брата на расимхаш ча сакха на расимхах видья на расимхо дравинам с вами на расимхах сакалам на расимхах ит он расимхах аппарат он расимхо я ту я ту я мета на расимхо аппарат на кончит Тасман, Весимхам, Шаранам, Прападия, Пхарджантам, Хава, Бринджантам, Сарджантам, Сукхасимпадам, Трасанам, Яма, Дунтан, Дутанам, Нарих, Нарихарехна, Нама, Гранджантам. И те Шри Брахмандапурани, Прохладенном Шри Нрасимха Кавачем Сапурном. Третий, третий раз. Симха кавачим вакшия, прохлада дитампура, сарва ракшам, карам пуньям, сарва падра шанам, сарва кампам, карам, чайва сваргам, окша, прадаякам, тхятван, рисимхам, девишам, схема, симхасана стхитам нивритасям три, наянам, шарат, инду, сама, прабха, лакшми, алингвитам, вамангам, випхути, пхир, упашритам. Чатуир, худжам Калмалангам, Сварна, Кундала, Шопхитам, Сароджа, шоп, Шопхитараскам, Ратна, Киюра, Мудритам, Тапта, Канчана, Санкашам, Пита, Нирмалавасасам, Индрадисура, Маулистха, Спхуран, Маникья, Диптипхих, Вираджита, Пада, Двандам, Шангхам, Чакрадихитипхих, гарутмата мата винаят вина яд. Труяминам, мудан витам. камала самвасам сам васам. Крит вату кавачам ширах пату. Лока расшартха сам Сварго пи васах пхалам. Ме ракшату тхванех. Нрисимху ме пату. Сома сурья лучанах, пату нрихарих муни стути приях насам ме симхана састу мукхам лакшми мукха приях сарва видят хипах пату рисим хорасана мама вактрам под винду водонах сада прохлада вандитах дитах месим хах пату ме кант хамсан сканд хау пху пхарат ната крит девиастры Худжау карауме дева вараду Ресимхах, пату сарватах хридаях ю ю гим нива сам пату мей харих пату хирани вакша укши видаранах напхи мей патун вихарих сванапхи брахман дастутах брахман да кота ях я ся супату мне катим гухям ме пату гу нам мантра нам гухям рупат хрик уру маноб хава пату джану нинара рупат хрик джан кье пату дхара пхара харта йосао онрики сари сура радзья прадах пату падао ме нри кариш нри харишварах саха пату месар ваша махограх пурватах пату пур ватах маха вишнур внитах маха лишнур дакшини ту маха джава ласту пату сарвишо дитиме сарвату мукхан ресимхах пату ваявьям сумьям хушан виграхах ишьян иша ийаньям пату бхадро ме сарва мангала даяках самсара пхатаях пату мритью мритьюр мритьюр нрики и идам расим хакавачам прохлада мукхаманди там бхактим ях падхит нитям сарва папа их промучяти путраван траван ханаван дир Ха у и ям ям камаяти камаят камам там там пропнуть я сам шаям сарва джаям апноти сарва виджай виджай пхаве пхутжая ян тарикша див янам браханам виниваранам вриш чакарага сам пхута сваш ваша бахаранам параметрахма ракша Дура Царанам, Каранам, Худжива, Тала, Патрива, Кавачам, Ликхитам, Шупхам, Карам, Улит, Хритам, Ена, Синхиюх, Карма, Синхиях, Девасура, Маш-Ешу, Свам, Свам, Эда, Джаям, Лапхит, Эка Сандхиам, Три Сандхиам, Ва, Як, Ниятру Нарах, Сарва, Мангала, Мангалиам, пухти Мухтим, Чавиндати, Два Тремшати, Сахасрани. Подхач чху тхам тхам тхам тмабхир нрибхих мантра сия мантра ситхи параджаяты аняна мантра раджена критва бхасмабхи мантра мантрам тилакам виньясет яд ясту тасия граха бхаям хари три варам джапа монасту тхап тхат датам мантра чам прашает я намам мантра расимха тхья нам я очарит рога пранаян пранаяншанти юча юкукши самхавах ранжан там нинджа, пхуджа паталамс хотаян там хатан таянтам, там таян там диви пхуви дити джам кшепаян там расанам крандантам ройшаян там дисе дисе ста там там харантам харантам викшантам хурнаян там карми кара шатаир дивья намам мама нра симхаш чай пить сакха сакалам и Паратун расимхо, яту яту Ями, расимхо, расимхам де апарам на кинчи тасман расимхам шаранам пропади расимха тут и там внутри харантам хава бринджан там цукхам стампадам трасанам ям дутанам нарихарех нама гранджан Идти Шри Брахман Дампурани, прохладенным Шри Нарасим Хакаватча Сапурном. Благодарю вас всех, кто слушал. Плоды от стени этой мантры я передаю. И энергии Рейки, которые я запустила в этом видео, я передаю нашим воинам, русским воинам, которые сегодня в горячей точке больше всех страдают чем мы, и мы, женщины, чем можем помочь, чтобы не останавливать горящих коней на скаку и в горящие избы не входить, это верить в наших парней, в нашу победу и в то, что добро победит. Обнимаю вас всех, мои дорогие, и увидимся в следующих видео. Пока-пока.